приветствую всех и как-то давно у меня выходило видео где я демонстрировал работу инвентаря собственно который работал по принципу один предмет на несколько слотов в инвентаре и в этой серии уроков мы собственно будем создавать подобный инвентарь поскольку многие просили сделать по этому уроку но, собственно, давайте приступать. Итак, что нам понадобится? Это сначала создать какую-то базовую основу, с которой мы будем работать и от которой мы должны, собственно, отталкиваться. Давайте перейдем в UI. Здесь мы создадим папку папка будет называться инвентарь давайте сразу ее сделаем другим цветом чтобы быстро ориентироваться давайте таким откроем ее и здесь нам ä, понадобится создать кое-что именно это несколько виджетов первое это UI инвентарь. Дальше нам понадобится виджет blueprint. UI grid, то есть сетка нашего инвентаря. Также нам понадобится UI слот. И нам еще один виджет понадобится. Это UI Background Slot. То есть это то, что будет размещаться у нас позади предметов. Так, сохраняем, переходим в папку Blueprint. Собственно, в этой папке нам нужно будет, наверное, создадим здесь папку. Снова инвентарь. Откроем ее. И здесь нам понадобится следующее. Во-первых, это базовый предмет. Базовый предмет типа Эктор. Это у нас будет BP Base Inventory Item. <coughs> Следующее. А, так, снова Blueprint. Нам нужен эктор-компонент. Это у нас будет BP S Inventory это будет сам наш инвентарь также нам нужна будет структура blueprint структура структура tile, тайлинг нашего инвентаря мы посмотрим возможно мы сделаем немного иначе но пока что мы ее создадим интеджер интеджер x так, снова переходим в Blueprint класс, находим здесь Object и создаем Object. Это у нас будет BP Base Item Object. Этот объект мы будем, собственно, использовать для наших предметов из инвентаря. Так, это у нас базовые blueprint. -ы. Также мы здесь создадим папку Items. И сразу сделаем Child от Base а item, Create Child. Это у нас будет BP. BP BP. Давайте BP. бипи веб закидываем вайтом так открываем делаем сразу раз два три ну в районе четырех хотя но ну, сейчас посмотрим. Так, BP Weapon, BP Usable, предметы, которые мы можем использовать. Uh, BP, mm, BP Equipment, то есть предметы, которые мы можем надевать на персонажа. Так, и что у нас может быть еще? Usable, Equipment, Weapon. В принципе, мы можем... Так, давайте один удалим. Если мы будем наши снаряды или патроны экипировать, то по сути тогда нам нужно будет разбивать equipment Но так как у нас и оружие может быть экипировано, то скорее всего мы вепан удалим equipment и усабл Ставим два базовых типа предметов. Сразу сделаем new folder. Это у нас будет equipment. Односледуемся от equipment. А теперь Create Child. Это у нас будет BP weapon. Это у нас будет BP. Ну давайте пока так назовем. В принципе там может быть не только одежда. Так. То есть мы имеем базовый класс Equipment. Это у нас может быть одежда и может быть оружие. Соответственно, базовые классы мы, наверное, здесь оставим. Давайте отнаследуемся от вебона. Типы вепоном. А, так, BP Mili Сразу закидываем в папку. А, так, weapon. Create Child bp fire weapon закидываем в папку uh, create child blueprint снова от weapon и также у нас может быть uh, какое-то дополнение к оружию то есть в виде патронов снарядов uh, чего-либо еще Давайте назовем это BP, ну пускай будет M. Это мы тоже отнаследовали, переместили. И у нас может быть, давайте сделаем create Child, у нас может быть еще предметы экипировки в виде, не знаю, там счета, в виде какого-то дополнительного подсумка, в общем, еще какой-то дополнительный предмет экипировки, как бы нам его назвать? Давайте BP. Ну, давайте назем атрибуты. Ну, пускай будет так, если что, потом переименуем. Это сейчас не проблема. Так, как мы закинули. собственно, давайте вот класс отнаследуемся и создадим bp head, дальше create child bp торс снова отнаследуемся create child bp Flex и снова отнаследуемся BP Glow и последний раз отнаследуемся это у нас будет BP uh, BP Boots то есть в принципе это наши все экторы которые отвечают у нас за основные типы предметов. Ну, по крайней мере, те, которые я на данный момент придумал. Это все может расширяться. То есть в дальнейшем мы будем прописывать логику следующим образом. Я сейчас сразу все объясню, чтобы потом на этом не останавливаться. Это будет довольно-таки длинное видео, но не менее важное. У нас есть... Основной класс ⁇ Base Inventory Item ⁇ который отвечает за базовые все предметы, которые могут быть добавлены в инвентарь. То есть, если вам нужен предмет, который должен быть добавлен в инвентарь, вы должны отследоваться от ⁇ Base Inventory Item ⁇ Uh, Base Inventory Item, в свою очередь, будет себе хранить uh, основные параметры предметов, которые могут быть. Это может быть, к примеру, uh, вес предмета, это может быть иконка предмета, это может быть описание предмета, uh, что еще, um, имя предмета, uh, количество предмета, может ли предмет стакаться, не может ли предмет стакаться, uh, ну и какие-то такие базовые параметры которые собственно мы можем распространить для всех экторов которые будут наследоваться от него в свою очередь уже под классовые экторы в виде как у нас это сделано нам бы еще здесь папочку добавить давайте добавим здесь Child equip. и папку base base класс в этот base класс мы закинем load мы закинем weapon в общем мы эти все закинем туда хотя я думаю так, клод и вепан мы наследуем от эквипмента, поэтому это наши базовые классы, которые будут хранить в себе уже другую логику. Здесь логика одна, здесь логика одна, и для подклассов здесь у нас будет логика другая. Так, продолжу свою мысль в том, что когда мы отнаследуем предмет базового класса, к примеру, давайте возьмем Equipment, он у нас более широкий. То есть у нас есть класс Equipment, это предметы, которые мы сможем экипировать на персонаже, и они будут отображаться, к примеру, на персонаже. Это, конечно, не обязательно, но сам факт их использования в контексте самого персонажа. И наш equipment, собственно, будет хранить логику самой экипировки. То есть на какой сокет мы будем крепить, что мы будем крепить, проигрывать какие-то анимации, как персонаж там, не знаю, надевает на себя, может проигрывать какие-то звуки и тому подобное. То есть тоже базовая основа, но которая распространяется уже в свою очередь только на предметы, связанные с эквипментом, то есть, который мы можем экипировать. Переходим дальше к базовым классам. Базовые классы уже, в свою очередь, будут содержать в себе снова логику, которая будет доступна только им. К примеру, мы возьмем одежду, ну, либо броню, либо какие-то предметы экипировки. В свою очередь они уже будут содержать в себе логику, то есть сколько они дают брони, к примеру. Дают ли они какие-то преимущества персонажа в виде, там, не знаю, увеличения скорости передвижения или уменьшения скорости передвижения, там, в общем, какие-то бафы-дебафы, если они нужны. Собственно, также будет логика немного изменена, поскольку... Если мы используем оружие, то оружие у нас может быть как static mesh, так и skeletal mesh. Одежда же у нас может быть только skeletal mesh. Но если не брать в расчет шлем, который может быть статической сеткой и просто крепиться на голову персонажа. Собственно, когда мы здесь уже прописываем логику, у нас... Так, давайте перейдем child equipment uh, у нас уже есть uh, boots, у нас есть перчатки шлем штаны где уже будет просто определение uh, самих параметров объектов то есть здесь уже новой логики для объектов не будет а будут только изменяться параметры самих объектов в случае же с оружием uh, конечно я бы здесь давайте сразу здесь сделаем под папки под папки под uh, Um, так бут, Glow, Head, Legs, Tours. Мы закинем сюда, чтобы они были там. И также создадим под папку для она Это у нас Fire Weapon, в Weapon. А uh, мы тоже закинем к она поскольку оно его касается атрибуты мы оставим здесь а, собственно что касается оружия а, оружие в себе также несет различную логику это может быть огнестрельное оружие это может быть холодное оружие это могут быть гранаты это может могут быть там метательный копья а, что еще может быть в принципе много чего может быть а, и соответственно выходя из этого мы а, здесь прописываем базовую логику базовую логику в виде а, как и с одеждой то есть это какой мышь мы будем крепить а, там какие звуки мы будем использовать для этого предмета при экипировке какие-то анимации возможно мы будем использовать а, также мы можем здесь прописать тип предмета для экипировки, но тип предмета для экипировки, скорее всего, он у нас будет более а, распространенным на все виды экипировки. А, после чего, когда мы отнаследуемся от вэпена, а, прописав базовые а, какие-то параметры, а, мы перейдем уже к чайлдам где у нас уже будет подразделение в виде а, огнестрельное ли это оружие, а, холодное ли это оружие, также оно может быть там метательным оружием, а, каким-то статическим в виде мины или растяжки и тому подобное. То есть здесь мы уже будем прописывать а, логику самого оружия. То есть в холодном оружии мы там, к примеру, можем а, трейсом наносить дамаг. В огнестрельном оружии мы будем наносить дамаг проектайлами. То есть здесь уже логика будет кардинально разделена между подклассами. И чтобы, собственно, это у нас все нормально работало, да, мы делаем такую обширную систему подклассов исходя из одного базового эктора, который уже будет хранить в себе логику. Это важно понимать для того, чтобы в дальнейшем, когда вы будете добавлять новые предметы, создавать какие-то бафы, дебафы, дополнительную логику, у вас не возникало проблем, где что писать. Поскольку если мы будем писать все в одном классе, к примеру, в инвентари айтем да и использование аптечек там и стрельба и одежда то но ну, это будет хаос просто в одном блупринте вы просто запутаетесь это будет жестко нагружать систему поскольку вы будете постоянно использовать практически всю логику даже ту которую вы не используете она все равно может нагружать всю систему а, поэтому вот такая вот иерархия у нас получается и собственно собственно что мы теперь будем делать нужно подумать что мы будем делать Так, я думаю, мы, наверное, перейдем сейчас к виджетам и начнем собственно давать им логику. Но прежде чем давать им логику, мы, наверное, сразу выведем виджет инвентаря на экран. Единственное, что минус в пятом Анриле на данный момент. Это очень плохое обновление виджетов внутри виджетов. Так, так, так, так. Как бы нам лучше сделать? Ладно, давайте я не буду использовать то, что у меня есть. Мы перейдем в персонажа. И создадим здесь логику которая будет собственно нам показывать наш инвентарь так куда бы нам ее поставить так это я удалю сделаю здесь все покомпактнее так так так так ну и будем работать где-то здесь нам понадобится event begin play на котором собственно мы вызовем виджет давайте возьмем get контроллер get контроллер get player контроллер проверим из Local контроллер если это локальный контроллер бранч мы сделаем create widget create widget создадим мы инвентарем ui инвентарем Конечно, хорошо бы это делать в компоненте. Ну, давайте пока что здесь делаем если что, потом перенесем. Так, делаем. Хотя Promote Variable. Давайте сразу добавим компонент в нашего персонажа, наш bp с инвентарем, и собственно сделаем это все в инвентаре, поскольку нам потом там понадобится ссылка на виджет. А она у нас персонажа так собственно edit bps inventory но главный экран а, так на begin play на begin play как нам лучше сделать возьмем owner get owner дальше мы берем так owner у нас ссылка кого Ссылка эктар объект референс. Нам нужен контроллер. Контроллер... getOwner, Может... getOwner, getOwner, get Гетовнер. Гетовнер. Get get... Get Можем ли мы здесь взять Гетовнер. Гетовнер. Я просто не хочу делать каст. Не совсем бы мне этого хотелось. Давайте, наверное, сделаем функцию. Да, давайте сделаем функцию. Инициализайшн. И в этой функции мы сделаем следующее. Input. input это у нас будет овнар, тип тип овнера у нас uh, у меня называется геймплей плеер геймплей плеер это будет наш овнер либо давайте плеер назовем плеер а что мы сразу сделаем мы сделаем промокту variable запишем нашего плеера ну и в принципе пока что все мы также можем сюда подать контроллер но контроллер мы можем взять из этой ссылки так, давайте перейдем сюда. Event graph, нам нужен begin play. begin play. Достаем наш инвентарь и достаем функцию инициализация. Достали функцию, и здесь мы подаем self, то есть нашего персонажа. То есть таким образом мы не делаем каст. Каст uh, не оставляет в памяти информацию о том, что он прошел либо не прошел, а передаем напрямую ссылку уже на нашего персонажа через функцию. Я думаю, так будет получше. Uh, так, инициализацию мы можем закрыть. Uh, event begin play. Мы возьмем плеер, возьмем get get контроллер возьмем из local player контроллер ну либо из local контроля возьмем branch здесь делаем create widget виджет у нас inventory делаем Add Viewport, но перед этим мы сделаем promove to variable. Это у нас будет UI inventory reference. UI Inventory Reference. Подключим мы здесь именно эту ссылку. Также мы сделаем дополнительную проверку Convert to ValidateGet. Для того, в случае, если у нас валиден этот инвентарь, точнее, если не валиден, мы создадим. Если валиден, мы просто выведем от Viewport то, что у нас уже создано. Так. Собственно мы сделали вывод инвентаря и теперь мы можем перейти к созданию уже наверное логики виджете так давайте откроем виджет Widget виджет, виджет, виджет это все мы можем закрыть <coughs> переходим в UI инвентарь и здесь нам нужен инвентарь так пока что заниматься дизайном этого виджета я не буду я сюда просто добавлю user created инвентарь где же ты инвентарь Uh, не вижу я инвентарь грид грид грид нам нужен вот он добавляем грид можем сделать size to content но ну, единственное что у нас там контента не особо есть так давайте сразу выставим позиции по нулям и alignment.5 и также здесь один выставим для того, чтобы у нас инвентарь был всегда здесь. Так, теперь откроем инвентарь грид. Так, так, так, так. Нужно немного подумать, что нам нужно здесь добавить. Давайте, наверное, сделаем для того, чтобы мы видели наш инвентарь в принципе. Э, так. Сделаем здесь бордер. Сделаем бордер на весь экран. Ну, хотя мы могли и image здесь поставить. А, но это не имеет значения. Пока мы не занимаемся дизайном, нам нужно ну, где-то .2 прозрачности нам нужно видеть границы единственное что это нужно сделать давайте сделаем в инвентаре хотя у нас есть способ попроще нам нужен blue мы просто заблюрим для того чтобы видеть где у нас наш инвентарь? Поскольку пока что у нас нет особо какого-то дизайна. Так, the order поставим минус 1. Для того, чтобы это было внизу и недоступно для, собственно, кликабельности. Так, блюр, блюр, блюр. ну Давайте 5 поставим. Вот так мы это все заблюрим. Давайте я нажму Play. А -а -а. у нас ошибка ошибка на бранче проверка на контроллер ладно проверку мы пока что опустим здесь смотрим стандалон Uh, так, это мы сделаем попозже. Проверим. Так, play. Вот, собственно, блюр есть. Значит, у нас инвентарь, в принципе, есть. Так, grid. Grid inventory. UI inventory. Так, так, так, так. Что мы сделаем дальше? Наверное, мы начнем делать непосредственно нашу сетку инвентаря. Так, давайте добавим border, наверное, для того, чтобы мы видели границы нашего инвентаря, border, ну, либо image, ладно, пускай будет border, я не помню, мы можем добавлять в image что-нибудь, что-нибудь мы можем у него добавить, а мы не можем добавить в image, поэтому мы возьмем border бордер сделаем мы его по центру по центру а, размер давайте выставим 150 на 600 ну пока что так здесь точка 5 здесь точка 5 Так, теперь нам нужен canvas панель поместить в этот бордер canvas панель помещаем в бордер uh, padding padding пожалуй мы сделаем общий два, чтобы со всех сторон он был одинаковый uh, цвет этого бордера пожалуй мы сделаем пока что черным Давайте вот таким вот и здесь точка .8 немного прозрачным. Так, давайте посмотрим. На удивление, на удивление, у нас обновился виджет. Просто вы должны иметь в виду, если вы делаете этот инвентарь не на четвертом, а на пятом Unreal. у вас периодически этот виджет может не обновляться, поскольку по какой-то причине в Unreal пятом в виджеты не обновляются. Иногда бывает вот так вот обновляются, бывают не обновляются. Ставим галочку Size to Content. Просто в том случае, если вы прописали какую-то логику или изменили дизайн, а у вас остался прежний виджет, вы просто можете сделать следующее: кликнуть сюда, либо кликнуть сюда, здесь нажать Replace и выбрать Собственно, здесь, чтобы у вас появился ваш виджет, вы должны его найти здесь, в user created. Найти этот виджет. Называется grid. В моем случае. Кликнуть правой кнопкой мыши. Replace. И здесь будет replace ваш widget. В моем случае grid. То есть мы нажимаем, и у нас этот виджет обновляется. Ну, единственное, что здесь потом название дописывается, там цифры, это мы можем удалить. Поэтому имейте в виду, что виджет может не обновляться. Так, собственно, давайте нажмем play. Посмотрим. Посмотрим. Он у нас видим. Это уже хорошо. Так, что нам нужно сделать дальше? Так, давайте инвентарь грид виджет сделаем. Пропишем здесь немного логики. Так, перейдем в eventgraph. И здесь нам точно не нужен. Pre-констракт тоже. Event Construct возможно нам понадобится. А, так, давайте создадим функцию, функцию инициализации, в которой нам нужно будет а, прописать кое-что в input. -ы. нам нужно прописать инвентарь компонент тип bpc инвентарь и также нам нужно здесь äh, прописать тайлинг нашего инвентаря добавим вход float file для того чтобы мы могли в будущем изменять размер собственно самих ячеек так так так так здесь нам нужно сделать promoft variable компонент давайте сделаем rep инвентарь компонент то что это Reference. укажем и тайл мы также сделаем promove to variable. Так, либо убрать здесь референс. Давайте, наверное, уберем. Смотрится не очень. Так, мы сможем получать инвентарь компонент. И мы сможем получать тайлинг для нашего инвентаря. А, так, инвентаре компонент нам нужно будет сделать приват. Для того, чтобы мы не могли из другого места изменять эту переменную, поскольку нам нужно в этом виджете только получать информацию, а не изменять а, какие-то параметры. А, так. Тайлинг мы сделали, мы сможем получить тайлинг нашего инвентаря, где мы будем изменять ему размер. Давайте тайл, тайл, size и также сделать приватной эту переменную. так так так так что нам нужно сделать еще давайте сразу сайз. хотя наверное не будем здесь ничего добавлять перейдем в компонент инвентаря давайте я это пока удалю здесь нам нужно будет сделать количество колонок и количество предметов так давайте укажем полом переменной у нас integer uh, мы должны указать instance editable expose on spawn я думаю в том случае если мы захотим из персонажа uh, сейчас покажу instance editable expose on spawn естественно что нужно открыть персонажа blueprint play персонаж uh, кликнул сюда да мы здесь можем uh, указать собственно количество ячеек инвентаря Единственное, что инвентарь рев инвентарь рев это у нас должно быть приватная функция а, точнее переменная и читать мы ее должны только в нашем компоненте проверим да теперь у нас в дефолтах здесь мы можем только указать колонн так вернемся сюда колонн нам нужен еще blueprint read only это нужно для того чтобы наш blueprint текущий blueprint мог только считывать эту переменную и давайте, наверное, определим это в категорию констант. Так, нам понадобится сразу сделаем дубликат переменной под названием raw чтобы мы могли также по как по горизонтали так и по вертикали указывать количество наших ячеек Так, теперь нам нужно вернуться в наш виджет, виджет-грид, <coughs> перейти сюда. Функционализация. Здесь нам нужен грид-бордер. Грид-бордер. Грид-бордер сделать переменной. вернемся к функции возьмем grid border возьмем get слот canvas нам нужен canvas с слот слот с у вас слот то есть получить расположение нашего слота на canvas панели так взять сайт set size. set size, сделать сплит строк пин Дальше мы возьмем наш инвентарь, из него получим две переменные, это getColumn и также переменная getRow, для того, чтобы определить наш размер самого инвентаря. Так, column умножаем. на наш style size здесь сделаем конверт pin float um, num, num, num. так конверт pin float конверт я понял подключим тогда так Convert Pin Integer. Так, и снова умножение. Так, сразу файл size Здесь подключим к игреку. Convert Pin Integer и подключаем. Таким образом мы определяем размер э, нашего бордера, в котором находится уже наш Grid Canvas панель, э, в которую будут помещаться предметы. Так, теперь нам понадобится... Что нам еще понадобится <смех> такого основного в принципе мы можем начертить линии самой функции Так, как бы нам это сделать получше? собственно давайте наверное все таки начертим линии функций посмотрим как это будет если это будет не очень то мы тогда сделаем background слоты для определения собственно размера наших слотов давайте создадим функцию функцию create line segment. Так, что нам нужно? Нам нужен sequence. Дальше нам нужен компонент Делаем for loop. Нам нужен обычный for loop. Так, здесь берем Column. Column и подключаем ласту так как нибудь покомпактнее это все расположим так то есть мы будем отрисовывать наши линии уже непосредственно функционалом нашего движка посмотрим что из этого получится так умножить на флот флот Давайте умножим на no флот так у нас опять у нас опять это все происходит конверт uh, и мы не можем ладно uh, так так так давайте возьмем tile size ставим сюда здесь сделаем promoft local variable x это у нас будет по X локал, Подключим клуб. И здесь делаем конверт Pin Integer. Конечно, не очень удобно они сделали то, что нужно постоянно находить вариант, как это законвертировать нормально. Без сбоев. Но, в принципе, по крайней мере, это работает. Так, мы записываем локально. Локальную переменную. Так, теперь нам нужна будет структура. контент uh, blueprint inventory tile uh, нам также нужна будет структура blue blueprint какой давайте сделаем дубликат и здесь line line структуру Так, в эту лайн-структуру нам нужна одна переменная. Это вектор... Вектор 2D. Название нам нужно... Как мы это назовем? Старт. И также нам нужна будет еще одна переменная. Это у нас будет end. То есть нам нужны координаты, по которым мы будем отрисовывать линии. И, собственно, в этой структуре нам нужно начало и окончание нашей линии. Так, сохраняем. Это мы можем закрыть. Переходим снова к гриду. Здесь нам понадобится переменная Line. А, тип у нас Line. А, Line-структура. Надеюсь, это она. Так, start-end есть такое. А, так, это у нас должен быть массив, в который мы будем это все добавлять. Так, прокручиваем. Находим массив делаем это все массивом. Так выносим и делаем ADD к нашему массиву, к нашему массиву. Подключаем. Так здесь нам нужен Mike, Mike Line. И нам нужно сделать сплит стракт и сплит стракт так, ну и собственно возьмем наш x local и подключим к нашему start x и также возьмем x local и подключим к нашему end x Так, давайте возьмем снова наш инвентарь компонент. Возьмем Rose. И нам нужно сделать здесь умножение, снова умножение на Tile Size. умножение так она конверт пин интеджер и это у нас будет and по y Так, это мы записали. Давайте сразу закомментируем. Это то, что это у нас create vertical line. То есть это у нас вертикальной линии. Мы это поместим где-нибудь повыше поскольку нам нужно будет сейчас еще отрисовать горизонтальные линии. Так, давайте это все мы скопируем. Единственное, что здесь нам нужно будет заменить колом снарусь. Также нам нужно будет э, локальную переменную здесь поменять по local variable. Это у нас y local также мы уберем x и y локал включаем к y локалу это мы отключим. Также подключим здесь Y local. Так, здесь меняем на кол С умножением и подключаем к end по X. Так, ну, в принципе, в принципе, здесь все. А, давайте тогда а, найдем override функцию override функцию он point Это функция, которая может нам отрисовать, собственно, эти линии. Делаем секвенс для разделения нашей логики. Здесь мы пока что это все отсоединим, так берем наши линии делаем for и for loop. пересчет по нашему массиву дальше нам нужна функция дров line подключаем клуб боди так контент контент контент контекст get контекст возьмем GetContext это переменная, если что, из входа нашей функции getContext. Так, нам нужен grid border. Из getбордера нам нужен get дальше нам нужен get local get local как он назывался get local топ mm. left так здесь нам нужно сделать брек. плюс и на end также так, плюс and плюс end плюс end плюс position a position b цвет нашей линии давайте сделаем 5 ну и какую-нибудь вот такую ну хотя у нас черный фон давайте сделаем вот такую линию так это мы отрисовываем отрисовываем это мы получается вертикальную линию Так, здесь мы ничего не будем менять давайте сделаем дальше поближе там мы сюда поставим в одном давайте это сразу к концу. Давайте вызовем нашу функцию. В инициализации нам нужна функция Create Line Segment чтобы мы создали сегменты для отрисовки линий и в принципе я думаю после линии мы закончим и продолжим уже в следующем уроке поскольку это видео уже затянулось довольно таки длинно поскольку нужно еще и думать что делать так мы создали И, собственно, собственно, наверное, мы можем уже их увидеть. Нет, мы их увидеть пока не можем. нам нужно передать, собственно, информацию о нашем инвентаре компоненте? Давайте наш UI инвентарь. венграф вентграф Variable нам нужен инвентори. Component. Тип переменной инвентари. Так, BPS-inventory. BPS так, и, собственно, Instance Editable и Expose on Spawn. Нам нужно сделать. Перейдем в наш инвентарь. Сделаем здесь Refresh Nodes. И в инвентарь компонент мы подадим self. То есть непосредственно наш инвентарь компонент. Так, компонент мы передали. Давайте сделаем. Приват на эту функцию. Точнее переменную. Также нам здесь нужно tile size. переменная это у нас Float. Instance Edit был Expose on Spawn Read Only и приват Перейдем сюда. Также сделаем refresh.Nots. Так, теперь перейдем в наш виджет. Так, здесь у нас есть, в принципе, VendPreconstruct. Мы его и будем использовать. возьмем инвентарь так инвентарь виджет вызовем функцию initialization initialization и здесь подключим инвентарь компонент и также подключим tile size для нашего тайлинга так так так так теперь нам нужно указать примерный тайл сайс давайте наверное это сделаем здесь укажем 50 50 талл-сайс uh, так давайте проверим все здесь create line сделали здесь инициализацию провели в дизайнере в дизайнере собственно у нас здесь нифига нет compile save так, давайте нажмем play так, у нас он не видим почему он у нас не видим uh... Так что контент снимаем. Нам нужно сделать Replace Grid. Так, возможно нам не подойдет проконстракт. Давайте event initialization. Он инициализация при инициализации нашего виджета мы будем отрисовывать все это так единственное что так у нас ошибка set size вентри компонент Сет size, сет size, branch. Так, возможно, нам нужно сделать здесь. Давайте сделаем delay. Так, grid. наш инвентарь давайте выставим здесь 12 здесь 6 compile save и собственно давайте посмотрим собственно вот наш инвентарь наша панель инвентаря мы можем менять сам размер инвентаря дизайн конечно от этого станет немного сложнее поскольку если мы здесь 12 здесь 6. да у нас автоматически меняется само окно инвентаря давайте я нажму play собственно вот мы не можем его масштабировать собственно вручную мы можем его масштабировать в зависимости от количества наших слотов и от тайлинга наших слотов давайте конст Давайте я здесь сделаю promoft to variable сразу. Tile size. Red only. Instance 1DBLEXPOSONSPAVEN. Так, player. Player. Tile size. К примеру, мы выставим 25. И у нас будет такой инвентарь. То есть он уменьшается в зависимости, собственно, от tile size. И вот количество наших ячеек. Мы можем здесь выставить, не знаю, 25 на 25, к примеру. Ячеек, да, у нас будет такой инвентарь. То есть мы его можем так масштабировать. Собственно, на этом урок мы закончим. Такой длинный, длинный урок, но емкий по информации. Я думаю, те, кому... Нужен подобный инвентарь. Они хотят в этом разобраться. Этот урок поможет а, разобраться, поскольку мы здесь реализовали пока что рисовку линий а, с помощью функционала движка. Возможно, мы потом это переделаем в а, сами слоты, то есть бэкграунд слоты. А ну в общем посмотрим в зависимости от того как у нас пойдет дизайн этого инвентаря пока что мы пишем функционал и в принципе у нас довольно таки много уже готово на этом мы этот урок закончим и уже в следующем продолжим поэтому всем спасибо за просмотр и до новых встреч